Всем привет, сейчас я вам покажу крутой чит для MNCast на телефон, значит смотрите выглядит он вот так вот, тут довольно много функций, сейчас я вам все покажу, вот, также ссылочка на него будет в описании, значит перед тем как его скачивать удалите основную версию, то есть настоящую, после того как удалили настоящую версию можете уже скачивать другую версию по ссылке в описании. Так, теперь заходим в онлайн. Давайте в паблик заходим. И вот, допустим, 4 из 10 мест зайдем. Так, все, мы зашли, как видите. А, смотрите. Вот, вот эти функции, хост, меню, заглавия. они в основном работают только когда вы создатели карты. То есть, допустим, если вы их включите, они на других работать не будут. Вот, допустим, Random Hat. Как видите, они у меня работают, шляпа меняется, но у других они не будут показываться. Также с скином получается и с питомцем. А также получается, можно быть всегда импостером. Первая функция. А потом можно сделать, чтобы победили импостеры. Можно сделать, чтобы победили э, креввинс, то есть э, мирные жители можно так сказать. Так, и получается, при старте от Instant Win а, вы можете сразу победить. Так, и есть еще функции а, Young Look Skin Pets, а, потом шляпы и просто скины. Вот, они работают, получается, когда вы находитесь в лобби. Вот, то есть вы их включаете, заходите в компьютер, и можете выбрать себе любого Томса, любой, любой скин и любую шляпу. А, смотрите, No Ads, это у нас выключить рекламу. А, потом No Leav Bentley, а, вы получается не будете выходить с игры, насколько я понял. А Can't re Rejoin Bunnet Rooms, а, вроде бы как он должен а, кикать всех остальных. Я точно не проверял. Так, давайте глянем, что тут пишут. Угу. Так, голубой. Ну, давайте, в принципе, проголосуем. Так, и. Нифига себе, за него много проголосовали. Офигеть. Так, ну, все, его кикнули. И смотрите. Вернемся наверх. А, если вы играете за маньяка, а, вы можете включить функцию no kill cooldown. Получается. При убийстве игрока, если вы будете играть без счета, у вас будет таймер, через сколько вы сможете его повторно убить, то есть другого. А если вы включите эту функцию, то вы сможете сразу, один за одним, убивать всех живых, оставшихся. Ну вы поняли. В принципе, сейчас, если я, я буду маньяком, сейчас я вам это покажу, то есть импостером. Также можно пропустить голосование. И uh, Unlimited, uh, тут можно какой-то лимит выключить. Так, давайте ждем, сейчас карта запустится. Угу, я мирный, но, ну, к сожалению, показать не смогу. Вот, Но, я думаю, вы, в принципе, на словах поняли. Получается, вы просто подходите к персонажу, допустим, нажимаете кил, убиваете, сразу бежите на другого, нажимаете kill и его тоже убиваете. То есть, у вас uh, не будет uh, времени... Рестарт килла, можно вот так сказать. C-Ghost-Chat. Uh, Давайте включим. Uh -huh. Что-то у нас не работает. Ну ладно. В принципе, это такая себе функция. Также можно, получается, торч-дистанцию uh, включить. Это, получается, видимость карты. Можно сделать полностью видимую карту. Uh, допустим, вот я сюда подхожу. Как видите, я слева вижу... Получается электричество полностью. Конечно, там а, темный фон есть, но его видно. Допустим, давайте мы сейчас с вами отключим. Как видите, мы отключили. Так, кого-то убили. Идем сюда. Угу. Здесь также видно. Ну, короче, я думаю, вы поняли, за что эта функция отвечает. Так, давайте пропустим голосование, смотрите. End point. Нажимаем. Как видите, все, голосование пропустилось. Сейчас, получается, все типа скипают. Так, все, отлично. Ждем сейчас, пока у нас обратно на карту закинет. Так, все, теперь смотрите. Можно закрыть все двери. Допустим, идем сюда. Потом, где «known», нажимаем сюда. И нажимаем «outdoors». Как видите, все двери закрылись. Вот, эта функция работает. Также она работает на определенных комнатах. Можно, в принципе, только определенные комнаты закрывать, как видите. Вот. Ну, тут, получается, функция отвечает за закрытие дверей. Так, давайте еще раз голосование пропустим. Так, все готово. И сейчас, получается, у нас осталось а, две функции. Так, ждем, пока нас опять перекинет на карту. Так, все готово. А, смотрите, есть Speed. Бегаю я вот сейчас так, по-обычному. А, включаем Speed. Как видите, я стал намного быстрее бегать. Давайте на максимум. Видите? А, сейчас я бегаю вообще со скоростью флеша. Все работает. Так, давайте отключим. А, голосование опять пропустим. И последняя функция, это у нас а, Complete Tasks. Это получается, автоматически функция выполняет за вас таски. И происходит это все моментально за одну секунду. Все, вот я нажал. Как видите, они выполнились. И сейчас, получается, мы должны победить. Так, ждем немножечко. Так, сейчас там прогрузится, подумает он немного. Так, давайте двери, кстати, откроем. Так, но ставим. Все, сейчас должно открыться. Так, и что-то, Complete Task не работает. Я до записи видео проверял, включал эту функцию, работало все прекрасно. То есть я просто один раз нажал Complete Task, и мы чисто победили. Не знаю, что в этот раз произошло. Таски, кстати, выполнились, но почему-то... Нас не перекидывает за победителя. Очень странно. Ну ладно, в принципе, вы всю суть поняли. Также, повторюсь, ссылочка будет в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был AceBan. Всем удачи и пока.